Всем доброго времени, суток, друзья, меня зовут Валерий И мы продолжаем с вами Resident Evil Gaiden Итак а, а, Мы с вами в прошлой серии Что мы с вами сделали Мы нашли ключ от лифта Западного, да, по-моему, лифта, короче Открыли его и сейчас нам нужно а, Подняться наверх Подняться наверх Вот мы это сделали Или спуститься на головой, подняться, да, наверное Так, мы это сделали Вот Ага, ага, я смогу как-то пробежать мимо него, Н не это, не, не дерясь, не дерясь с ним, не дерясь. Или все-таки его Попробуй. или все-таки его загасить. Ну-ка, стой, стой, стой. В смысле? Да, ёпта. Ох. Окей, его загасили, правда, немножко про. покосили. Бляха. Ну вот опять. Ну вот опять. Мне придется, короче, убивать. Я, я Опять смотри, я прицелился на одного. А это. Да в смысле? Вот. Я прицелился на одного, а почему-то было два патрон для пистолета, хорошо. Мы, кстати, с вами взяли драбашулю. Вот, так тапок. Используйте систему наведения для атаки врагов. Целиться можно издалека, не дожидаясь нападения. Прицел изменит свой вид при наведении на врага. Отключайте систему наведения, чтобы начать бой. Во время боя атакуйте врага, как только он попадет под прицел. Эффективность любого оружия выше на малой дистанции. На малой дистанции. Это то бишь, если он близко, да, находится ко мне Эффективность больше Так, ну ладно Окей, смотри, здесь дверь, она закрыта А у нас есть что там? Какие-то ключи там брали, не брали? У нас есть контролер угу. Так, а что мне вообще надо сделать? Подняться на четвертый этаж западным лифтом И найти пост охраны, окей Пост охраны, окей Пост охраны а, это мы сейчас на третьем, вот четвертый этаж там вот сюда. Отличная карта, Выйди. выйдет. Так, окей. Еще что-то здесь, наверное, есть, да? А, это лифт. Это лифт, все понятно. Мы, короче, взяли с вами дробаш и батрончики от... Так, здесь две лестницы. Ну, мне надо, наверное, высоко подняться. О, о! Новый, новый вид. Смотри, с кочергой. С кочергой. А я могу от отсюда его... Да, конечно. Так, раз, два, три, ай, четыре, пять. Кусану. Как он через ограду меня кусанул. Пост охраны, скорее всего, закрыт. Думаю, понадобится ключ. Окей. Так, зеленая травка, окей. Может быть, может быть, может быть. Попробовать э, полечиться. Зеленую траву съесть, да? Окей. А! Понятно. Это, короче, лестница у нас. Обе лестницы ведут в одно место. Окей, так. Угу. Я нахожусь здесь. Можно либо по низу, либо по верху пройти, без разницы, да? Ладно, давайте здесь осмотрим, что здесь в лежит какой-то. Всегда одевайте лучшую броню и следите за ее состоянием. Броня? В смысле? Чем крепче броня, тем меньше повреждений вы получите в бою. Помните, пассажиры или экипаж корабля могли оставить броню где угодно. В поисках полезных вещей поглядывайте на датчик. Где угодно, значит вещи где угодно ну, да... ну, вот датчик вот датчик сработал почему у меня ничего не происходит Там гордон гордон прям Фрим... да в смысле гордон приман ты падла сразу кусаться сразу кусается только четыре патрона надо так патрончики от дробовика хорошо Ладно, давай ищем ищем что-нибудь полезное в любых местах, говорит, можно ай-яй-яй не хочу я с тобой связываться, если честно блин, да сколько их тут напихали ляха там что-то, видал? там что-то, это, мелькнуло там что-то мелькнуло Блях, их двое, и мне жалко просто патроны тратить. Так-то, в принципе, нет проблемы как бы их загасить, просто мне жалко Жалко патрон. Я сейчас попробую... Сейчас сейчас от отбежит в сторону, я попробую... А, -а в смысле? А -а -а. Там же только, только что что-то мелькало, нет? Ой! уж ты лесом на на вот три патрона три патрона и он готов люк Легко... о легкая боевая броня защищает от мелких ранений так легкая боевая броня снять броню э, кевлар так это я одел да все да одел окей Допустим. Так, идешь ты нафиг. Окей, а мне либо по низу, либо по верху а, Можно пройти в комнате охраны. Ну, еще здесь я посмотрим, короче, может здесь еще что-то лежит. Так. А, отсюда я пришел. Окей. Может, э, вот эти вот то, что красные восклицательные знаки, типа рана. Да В смысле? Я, я, я, я. <св taking off> так. Ой, у меня красное здоровье. Патрон для пистолета, хорошо. Так, надо подлечиться, наверное. Что, зеленую травку? Ну давай зеленую, да. О, другое дело. Окей. Так, сюда можно подняться? Ладно. Сюда можно. Или погоди, вот это может красная штука, вот эта, которая вот выцвечивается специально красный знак, это может типа опасность? Ну, типа зомби, опасность. Хотя смотри, здесь нет, не появляется, да, О, сколько их там. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не, пойдем поверху. Посмотрим. Может, поверху полегче будет. Так, так, так, бегом, бегом, бегом, бегом от него. Отстой. Отстой, проклятой. Проклятой. Опа. Так, ладно. Пробежал. Пробежал. Хорошо. Ну давай, ко мне подходи. О, о, он красавчик, красавчик. Побежал. Отлично. Отлично. Так. О, трос э, выдержит вес взрослого человека. Хорошечно. Так. Окей, вот мы находимся. что-то вода, что ли? Что-то такое с -с синее. Э, мы находимся с вами... Получается, просто вниз можно спуститься, да? Конечно, если там нет каких-то преград Через одну дверь Так, раз, дверь, да? Ага Нет гранатом... Ух ты! Нет грантометов, забрать эти снаряды невозможно, внимание блеха ну почему нельзя забрать? Ну почему? Ну и что, что у меня нет этого гранатомета? Какая бы были эти патроны, да? Надо запомнить тогда это место. Когда будет гранатомет, тогда вернемся сюда. И заберем. Да, патроны? Я надеюсь. О! Дев девушка в примерочной Блин, мне. мне Ай! Ай! Опять цепанула. Бляха! Ты посмотри на ее Херо такая накачанная. Ты дал у неё бицухи? Ты дал банки? Банки в этой тетки Жить. Так, снимаются симптомы отравления. Окей. И всё, да? И всё. И патроны для гранатомета. Окей, ладно, запомним это место. Яха! Попробовать в обход обойти, не знаю. Давай-ка вот здесь еще сейчас по пошныряем. Ладно, там в любом случае мне надо будет, как бы, это. Ну наверное. Клха, мне обойти. Либо тратить патрон, короче, и пройти здесь. Либо попробовать в обход. Давай-ка. Я не знаю, попробую в обход обойти сейчас. Опа. Охренеть. Ооо! Целая стая. Офигеть! Сколько здесь бал? Да бляха! Охренеть их, тут, охренеть! А, здесь все сломано. Мне кажется, зря я это замутил. Надо было ту просто убить и все. Тупик, мать его. А это что, бассейн? Опа, еще дверь закрыта. Ляха! Здесь уже да, здесь все равно придется... Леха, надо было просто там замочить и все. Да в смысле? Окей. Я наж... Как-то непонятно, как-то заторможено. Я нажимаю, а выстрел происходит как-то... Уже после того, как я нажал там... Не одновременно как-то. Заранее что ли нажимать надо? непонятно так ладно трупы лежат а ничего нет или ладно да, давай по поспоримся просто возможностью раз мы, раз мы пошли и просто расшныряем здесь посмотрим уж уж что-то есть так здесь дверь закрыта пошли так ладно там у нас э, толпа зомби угу, тут я смотрел да ладно, ладно. А, здесь, все равно все равно сюда надо идти да ну, окей, я не смогу ее пробежать. Давай, е Неплохо. Неплохо. Так, еще патроны для пистолета. А, хорошо, как бы, ну, патрончики дают, это хорошо. Это радует. Пока все, как бы, в принципе, на мази. А, так, погоди вторая дверь через низ получается, да? Мне надо вот сюда. И все равно ее убивать придется. Я вообще зря зря просто побежал. А смотри, я сейчас ее сюда загоню. Лоп! И идешь ты лесом. В смысле? Во, воу воу воу воу закрыто! А у меня нет! В смысле? А -а -а. И... <реш> вот это подстава, ты прикинь, закрыта. Да ладно. Ключ где-то искать надо. Тут за... Пришел, блин. <реш> Все закрыто. Может у них, как бы, у этих, у... с них выпадает что-нибудь? С них же патроны выпадают. В прошлый раз же ключ я тоже нашел, как бы, э... у кого-то. Да? Да. Так, травушка. Хорошо. Травушка это тоже хорошо. Так, так. Ох, ты смотри! Набежали, набежали! Ups. Ух ты, какой, мразь. А -а -а. Так, патроны для пистолета. А здесь что? Ключ от бара на четвертом этаже. Ключ от бара. В смысле? Так, вот это комната охраны. Может быть тогда а, второй... Вторая дверь, это бар на четвертом этаже, я сейчас на четвертом этаже, потому что как раз вот эта вот э, комната, которая вторая вот здесь закрыта, это бар. Как Б, да? Почему бы и нет? Ну, так и есть. Там комната охраны просто. ай ой, ой, -яй, яй яй яй яй Так, Бар. Давай-ка, пошнуряем по бару. В баре по-любому должен быть этот ключ. Комната охраны. Стопудово должен быть. Только надо порыкнуть. Погоди, здесь вот смотри. Ну-ка патрон для пистолета. Ой-ой-ой, Ай Ай-яй-яй, он еще живой! Погоди! Тут а, когда. Может тут вот этот красный восклицательный знак показывает, что именно вот в этом врагу, в этом враге есть что-то интересное. Ну, как бы какой-то предмет выпадает и что-то как бы, ну, что-то важное. Почему бы и нет, да? Так. Дайте лифт. Закрытый. Ой, одна. Ой, здесь. За Ай-ай-ай. ай Да в смысле еще подмога прибежал. Как они... Как это... Это? У -у -у -у. О -о -о. Просто атакуют! Мать их. Хорошо, что они на дальнем расстоянии они это. А здесь бывают какие-то ваншотики, там, хершотики такие вот. Патроны для добовика, хорошо. Здесь что? Средняя броня защитит его. О, Неплохо. Среднюю бродю сейчас возьмем, оденем. Так, надо снять, да, наверное, это снимает, а это одевает. Неплохо. Так, в принципе, все, да? А где ключ-то? Пипец, чтобы попасть э, в стану комнату охраны, нужно пипец, какие маневры тут. Так, уйди. А здесь тупик вообще? Ништяк. <смех> так, лифт... Э, лифт, да, вот этот закрыт, это даже лифт, я так понимаю, да? И стрелочки наверху. Годя, а это что? А, это тоже, это, наверное, э, противо... Ну, лифт тоже. Ладно. Так, а здесь что? Надо найти ключ. Желтая трава. Патрон для пистолета. Окей. Так. Сюда. Поляха. Здесь дверь открывает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. сейчас проверим да вот красная загорелась да умри ты уже тут живущие но смотри видишь из него что-то э, ключ от центральных лифтов корабля Неплохо. центральных это вот которые наверно закрыты были да центральные лифты да, получается, короче, вот эта красная а, а, штука, ну, красный восклицательный знак, это показывает то, что <смех> женщина, вы стали фиолетов, Мне не пройти. Теперь. Ладно, давай, успокойся. Прям фиолетовая, да, такая. Жесть. Дичо? Здесь ничего нет, что ли? Только... Опа. О, о, о, о. Нет гранатомета. одно тоже? здесь два? Девки тоже ничего нет. В смысле, где ключ? Ключ дайте мне, дайте мне ключ мотиво. Ключ мне быстро да. Иди его искать Иди его искать Так, погоди, центральных лифтов это, наверное, вот это, да? Центральный лифт Но. Окей вниз В смысле? Погоди, погоди, сколько вас тут много-то! Ну-ка уйди, уйди! А -а -а! Не хотел, не хотел на нее тратиться Все, свалила. Бляха! Мне нужно найти ключ. Где его искать? Вот где его искать, а? Пипец. чудо то мне подсказывает, что я сюда рано вообще пришел. Падла. Ах ты, падла. Вот смотри, сейчас проверим. Еще раз, чтобы убедиться. Вот я ее убил. Да. Да. Понятно. Значит, вот этих, вот, которые, вот эти их можно не убивать, а которые вот э, красный сигнал то дается. Значит, с них что-то выпадет, получается. Получается так, я понимаю? Подожди, нет. Значит, надо... Я думаю, сюда рано. Почему-то... Почему-то я думаю, что сюда рано убегай. Ай-яй-яй, тупик. Мне кажется здесь надо искать зомбаря у которого будет ключ я наверное где-то где-то я пропустил мне кажется там же еще помнишь а, вот здесь когда я проходил тут тут у кого-то тоже загоралось пирот такой быстрый я не думаю что Замудрено так что это надо искать Да смысле? По кораблю ходить Электронный ключ от постах Вот, Да! Про что я и говорю Мне кажется здесь как бы э, Не будут так сильно замудрять Так, окей Ай, идешь ты трава еще бегать да опять папа новый тут ну нафиг а -ай. <связываю> иди сюда, сюда иди. иди сюда иди сюда иди собака Ладно. В следующий раз, хоть тогда не надо будет это защищать, я думаю. Если они не респанятся, конечно. Во! Другое дело, другой вопрос. Окей. Штаряем тут, смотрим, что у нас здесь интересного. Ни черта нет. А, о! Ну, и что мне со всем этим делать? На Берри я контрольную панель в поисках нужной кнопки. Стоп! Она выглядит не так, как эти твари. Эй, послушай, ты меня слышишь? Леон, это ты? Ты знаешь Леона? Кто вы? Я спецагент Берри Бертон, друг Леона. Меня зовут Люси. Леон ушел на поиски монстра, который превратил всех э, в зомби. Леон спас меня и сказал ждать здесь, пока он не вернется. Где Леон сейчас? А, не знаю, он ушел уже давно. Мне страшно. Я слышу какие-то звуки. О нет, вы должны помочь мне. Кажется, монстр ломится в дверь. Здесь. Он здесь. На помощь. Без паники. Просто скажи мне, где ты? Солнечная палуба, скорее, дверь долго не выдержит. Держись, я уже бегу. Держись, я уже бегу. Так, надо, короче, спасти эту девчонку Люси теперь. О, и сохранка. Ну окей, тогда раз у нас прошла сохранка, да, ну и в принципе у меня по времени уже видос заканчивается. Вот, спасать пойдем девчонку уже в следующей серии.